В связи с введением нерабочих дней в школе у нас объявляются каникулы с 28 октября по 7 ноября включительно. Все дети будут отдыхать и будут находиться дома. Для обучающихся техникума у нас с 28 октября по 7 ноября включительно изучение образовательных дисциплин будет осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. У нас есть хорошая новость для наших обучающихся ребят, которые проходят обучение в школе, а также для наших абитуриентов и наших будущих, будущих воспитанников. Департаментом спорта утверждены и согласованы контрольные цифры приема на 22-23 учебный год. А именно, ребята, освоившие программу 9 класса, могут к нам поступать. У нас для данной категории выпускников выделено 42 бюджетных места. Ребята, освоившие программу среднего общего образования, могут также поступать к нам на обучение. Для данной категории абитуриентов у нас выделено 8 бюджетных мест. Итого на следующий год у нас с департаментом спорта согласовано 50 бюджетных мест на программы среднего профессионального образования по направлению 49.02.01 «Физическая культура». Это достаточно хорошие и серьезные цифры. Так как в этом году у нас набор осуществлялся по 33 бюджетным местам, которые были запланированы только для обучающихся, освоивших программу 9 класса. Для 11 класса в этом году, к сожалению, мы могли предложить обучение только по договорам об оказании платных образовательных услуг. Ну а в следующем году мы всех желающих ждем к нам в гости, к нам Приглашаем на обучение, так как и после 9 и после 11 класса выделено большое количество бюджетных мест для всех желающих получить профессиональное образование в стенах нашего училища Олимпийского резерва номер один.